Привет. Несколько фактов о том, почему стоит работать именно с нашей командой. Первый факт – это то, что в команде есть четкая система знаний по продукту. Когда в компании большой ассортимент, а в NSP гигантский ассортимент, некоторые люди, новички, во нем, в во нем просто теряются. А когда есть четкая система знаний, как правильно рекомендовать тот или иной продукт, как правильно человека ввести в весь этот ассортимент, это очень дорого стоит. По крайней мере, мы к этому подходили 15 лет, и я хочу сказать, что сейчас это отложено, как часики. Второй момент. Это система поддержки именно между спонсорской линией. То есть то, как мы работаем между собой, то, как мы поддерживаем города, регионы, это скажем так сильно отличает то как привыкли работать сетевики во многих других компаниях потому что обычно первое время человек своим регионом ездит для них пляж а потом как-то это все угасает затихает и так далее то, есть то как договорились взаимодействовать мы это нечто нечто более глубокое ну и соответственно более эффективное и третий момент это интернет-система. Потому что огромному количеству людей сейчас реально э, сложнее и сложнее стало выезжать на события, сложнее и сложнее стало выходить из дома на какие-то групповые встречи и презентации, а когда можно а, соединиться на быструю встречу в интернет а, и проанализировать свою работу, когда это правильно поддерживается лидерами, это дорого стоит. А, и если человек хочет зацепить, например, другую страну, а, подскажите мне, пожалуйста, в какой, кроме как нашей команде, вы сможете знать четкий алгоритм и а, информацию на разных языках, как это сделать? До встречи в команде.